Черное небо смотрело глазами, пуделя в светлый окрас головы. Это береза под всеми ветрами, скромно стряхнула. Дни проходили по кругу за днями, словно отрывки из той же головы. Черное небо смотрело глазами, пуделя в светлый окрас головы. Звезды теснились в ночи над горами, Утром лежали на листьях травы. Это береза под всеми ветрами, скромно стряхнула. Немного без стыдно. Смотри, какой наверху. Ты же красивый, да? 150 всего. Видите? 1500. Слушай. Вот 150, а это 1500 такой.